Похоже, это стало уже привычкой среди пользователей Apple устройств, которые балуются с еще не анонсированными бета-версиями iOS. А что именно это стало уже обыденной вещью, сейчас расскажу, поехали. Погнулся iPhone, сгорел MacBook, не беда, в сервисе по ремонту мобильной техники, РемТак не только починят твое устройство, но и сделают всю работу быстро, а главное качественно по довольно привлекательным ценам, ссылка в описании. Пару дней назад купертиновцы выпустили пятую бетку iOS 10.3, в которой, к сожалению, я не нашел абсолютно ничего нового. Был действительно удивлен, однако я бы не стал записывать этот видос, не проверив несколько авторитетных не только русскоязычных, но и западных техноресурсов. Посмотрел даже пару англоязычных роликов, но безуспешно. Эх нововведений все равно нет. Однако iOS 10.3 бета 5 может стать либо предпоследней, либо последней бета-версией новой 10.3. Почему? Да, вроде как все более-менее очевидно. Во-первых, до презентации новых продуктов компании осталось всего-то ничего. А во-вторых, если уже на протяжении как минимум двух бет в системе не присутствует ничего нового, то это значит, что компания уже практически на финальной стадии тестирования новой версии ПО. В принципе, 10.3 порадовал своей скоростью и стабильностью уже на стадии бета. Теперь посмотрим, что же будет нас с вами ожидать в финальном релизе, который по моим предположениям запланирован либо на конец марта, ну или давайте будем реалистами, на начало или, ну в крайнем случае, на середину апреля. Судя по предположениям нескольких авторитетных источников, которые никогда не подводили, презентация новых продуктов компании Apple, а именно iPad и, возможно, нового iPhone, запланированы на второй квартал 2017 года. Вы смотрели канал Apple Finder, я его ведущий Артём, до скорого, пока!